специалистов по ремонту автомобилей, я передаю привет из Мадрида, здесь у нас произошла встреча специалистов с Испанией, Перу, Украины. Я уверен, что такие встречи помогают нам обмениваться опытом, собирать новых знаний и в дальнейшем я надеюсь, что такие встречи будут проходить все чаще и чаще. Здравствуйте, я буду переводить вам и говорить то, что говорит мой коллега из Перу. Луис, он прежде всего передает всем привет и огромное спасибо, что Андрей приехал к нам сюда в Мадрид для проведения этой конференции диагностов и презентации USB-автослопа в Мадриде. и мы Очень интересная была встреча у нас. Прошла вчера. Мы смогли между коллегами, между залом, поговорить о диагностике, их, можно сказать, мне также это приподняло э, знания в, в правильном использовании этого инструмента автоскопа. И э, теперь я уже по приезду к себе на родину смогу намного больше э, преподавать и рассказывать э, моим же коллегам, э, друзьям, людям, э, как правильно пользоваться этим автоскопом. Также хочу сказать, что... Нам очень помогает при установке газового оборудования, потому что мы используемся этим автоскопом до того, как устанавливаем газовое оборудование и очень часто используем, когда уже машины имеют ГВО, установленное другими производителями. И часто мы сможем выяснить очень много ошибок по смеси, видим очень пропуски зажигания, допустим не работоспособность правильная форсунок, ну и огромное количество ошибок, допустим программе клапанов из-за неправильной настройки ГБО оборудования приезжает автомобиль и с помощью USB автоскопа мы выявляем эту ошибку очень быстро, поэтому Хотел э, еще раз сказать и э, поблагодарить Андрея за этот визит, за эту презентацию, которую ты провел с нами э, вчера в субботу и эти дни, которые ты с нами работал. Прошу с твоей стороны я хочу тебе, в один особо поблагодарить за те знания которые ты помог мне еще дополнительно приобрести очень интересен для меня твой опыт спасибо Конечно. спасибо спасибо всем привет всем привет, и... всем привет. до свидания